Их фамилия – синоним несметных богатств. Состояние Рокфеллера можно сравнить с состоянием Билла Гейтса. Благодаря своему капиталу, Рокфеллеры на протяжении века находились в авангарде промышленности, финансов, филантропии и политики. Однако их сказочный успех был причиной постоянных пересудов. На Рокфеллера покушались, активисты устраивали демонстрации, политики побеждали на выборах благодаря резкой критике в адрес семьи. История Рокфеллеров, омраченная трагедиями, скандалами и кровопролитиями, это не просто семейная сага, это настоящая эпопея. Полная необузданных амбиций, удивительного высокомерия и небывалой щедрости. Можно с уверенностью сказать, что за всю историю человечества ни одной семье не удавалось разбогатеть в такие кратчайшие сроки. И продолжать процветать. РОКФЕЛЛЕРЫ 1964 год. Совсем недавно убит президент Джон Кеннеди. Его преемник Линдон Джонсон баллотируется на второй срок. И с приближением предварительных выборов становится ясно, что его ждет серьезный противник. Наиболее вероятный кандидат от партии республиканцев Нельсон Рокфеллер. Он был прирожденным политиком. Доктор Бартон Фолсом, профессор истории. Обожал обмениваться рукопожатиями, общаться с народом. За безупречное и грамотное руководство его дважды избирали на пост губернатора штата Нью-Йорк. Джон Рокфеллер четвертый сенатор США. Он мыслил масштабно и был настоящим политиком. Но главным козырем Нельсона была его знаменитая фамилия. Внук Джона Рокфеллера-старшего и наследник состояния нефтяной корпорации «Стандарт-Ойл» был не просто губернатором, он был представителем американской элиты. Ричард Нортон Смит – историк. Он не нуждался ни в деньгах, ни в славе. Но у Нельсона было уязвимое место. В возрасте 54 лет он бросил 30-летнюю жену и женился на любовнице. А когда страсти вокруг предвыборной гонки накалились, на молодоженов ополчились журналисты. И им обоим досталось и не только от желтой прессы, но и от солидных изданий. И к концу предвыборной гонки Рокфеллера догнал другой кандидат от партии республиканцев Барри Голдоттер. Исход борьбы должен был решиться в Калифорнии. Победитель выборов в этом штате стал бы кандидатом от партии. Рокфеллер лидировал по числу голосов до последних выходных перед выборами. В те выходные новая жена Нельсона родила ему мальчика. Рокфеллер приостановил предвыборную кампанию и вернулся в Нью-Йорк. Голдотер не замедлил воспользоваться этой возможностью и наводнил эфир рекламными роликами, в которых осуждал своего оппонента за моральное поведение. В итоге Голд выиграл предвыборную кампанию. Голд Уотер одержал сокрушительную победу 883 голоса. Казалось бы, Рокфеллеру сам Бог велел подняться на вершину власти. Однако все закончилось скандалом. Этот крах был символическим завершением фантастического взлета из полной нищеты к несметным богатствам и славе. История Рокфеллеров началась та годами ранее, с деда Нельсона Джона Рокфеллера, основателя корпорации «Стандарт Oil. У самого Джона было мало шансов разбогатеть. Его отец Уильям по кличке Большой Бил занимался несколько иным бизнесом. Он продавал фальшивые лекарства. Уильям Рокфеллер был странствующим продавцом всяких зелий. По сути дела, он был мошенником. Большой Билл объявил себя знаменитым специалистом по раковым заболеваниям. И на протяжении 30-х и 40-х колесил по окраинам штата Нью-Йорк, продавая чудодейственные средства от рака. Мэри Луис Пирсон – пятое поколение Рокфеллеров. В состав одного из лекарств, которые он продавал, входила неочищенная нефть. Лекарство от раковых опухолей – мгновенный результат. Зато он всегда был на шаг впереди закона и разъяренных граждан, купивших его эликсиры. Джон Рокфеллер родился в 1839 году и был вторым из шести детей в семье Билла и Элизы. Большой Билл недолго выполнял отцовский долг. В 1853 году, когда семья перебралась в Кливленд, он бросил жену Big и был hey, Он просто исчез, maybe... возможно... Он появился дома раза три, и все. Большой Билл не стал тратить время на развод. Он просто сбежал в Канаду, где вновь женился и обзавелся новой семьей. Юный Джон взял на себя роль кормильца семьи и начал помогать Элизе сводить концы с концами. Он давал друзьям деньги под проценты, продавал им индейку и сладости. Затем, осенью 1855 года, Рокфеллер решил устроиться на настоящую работу. Ему было 16 лет. Рокфеллер Доктор Джон Грабовский, историк. Рокфеллер обошел сотни фирм, предлагая свою кандидатуру. После долгих поисков он устроился клерком у местного коммерсанта. Он зарабатывал 50 центов в день, экономил на всем и считал каждой пенни, включая те, которые откладывал для подачки нищим. Он начал давать деньги нищим с первого жалования. Остальную сумму Рокфеллер откладывал в копилку. И в 1858 году в возрасте 18 лет он вместе с коммерсантом по имени Марис Кларк открыл торговый дом. Свой первый капитал Рокфеллер сколотил на купли продаже свинины, зерна, всего, что привозили в порт Кливленда. Джон Рокфеллер продолжал богатеть. И, возможно, он остался бы просто богатым человеком, если бы не прозорливость, благодаря которой он вложил деньги в сомнительную индустрию, впоследствии принесшую ему миллионы. В 1859 году, пока 19-летний Джон Рокфеллер открывал свое первое дело, в Кливленде только и говорили о новой индустрии. На границе штата Пенсильвания предприниматели пробурили первую в Америке нефтяную скважину. Автомобиль и электрическая лампочка еще не были изобретены, поэтому черное золото перерабатывали в керосин и продавали по 20 долларов за баррель. В середине 60-х 19 века газеты Кливленда то и дело трубили о предпринимателях, которые в одночасье богатели и разорялись на нефтяном бизнесе. В 1863 году Рокфеллер и его деловой партнер Морис Кларк вместе с химиком Самуэлем Эндрюсом открыли маленький нефтеперерабатывающий завод. Но с ростом доходов между партнерами начались трения. Доктор Тони Спаева, экономист. Чтобы решить вопрос, кому достанется нефтезавод, они устроили между собой аукцион. Начальная цена была 500 долларов, но она быстро подскочила и, в конце концов, достигла небывалой высоты. Джон Рокфеллер предложил 72,5 тысячи долларов, и тогда его партнер сказал, «Ты победил. Нефтезавод твой». Итак, Рокфеллер стал единственным владельцем нефтезавода. А вскоре он обзавелся семьей. С 1862 года он ухаживал за Лорой Спелман, с которой познакомился еще будучи студентом. Она была девушкой очень набожной и происходила из семьи Кливлендского аболициониста. Они поженились в сентябре 1864 года и переехали в комфортабельный дом на Юклид-авеню. Спустя два года у них родилась дочь Бесси. Следом последовало еще три дочери и, наконец, в 1874 году родился сын. Счастливый отец назвал наследника Джоном Рокфеллером-младшим. Он был младшим ребенком, но зато единственным сыном, поэтому именно ему суждено было взвалить на свои плечи наследство отца. А состояние Рокфеллера постоянно увеличивалось. Рокфеллер-старший не любил идти на компромиссы, особенно когда дело касалось конкуренции. Он говорил, если есть возможность избавиться от конкурента, я избавлюсь от него любым способом. Весной 1872 года Рокфеллер купил около двух дюжин маленьких нефтезаводов в Кливленде. Шесть из них за два дня. А тех, кто отказывался продавать, он просто запугивал ценами. Он вел ценовые войны, и, разумеется, благодаря размерам своей компании и масштабам операций, он мог продержаться дольше своих мелких конкурентов. К 1870 году империя Рокфеллера, получившая название «Стандарт-Ойл», простиралась далеко за пределы Кливленда. Рокфеллер был пионером в создании огромной корпорации, которая монополизировала целый сектор экономики. К 1882 году корпорация «Стандарт-Ойл» контролировала 90% нефтезаводов Америки. Рокфеллер безжалостно использовал свою власть, вынуждая железнодорожные компании заключать выгодные для него сделки, которые позволяли ему перевозить нефть практически за бесценок. Он мог запросто сказать железнодорожной компании, а я не буду платить такую цену за перевозку. Фактически он вымогал выгодную для него цену и тем самым устранял конкурентов, которые не могли договориться о таких условиях. А два года спустя Рокфеллер переместил штаб-квартиру своей империи в Нью-Йорк и поселился вместе с семьей в особняке ценой в 600 тысяч долларов на Манхэттене. К 1885 году Стандарт-Ойл стала самой крупной и прибыльной корпорацией в мире. А Рокфеллеры Становились самой богатой семьей и самой ненавистной. После окончания гражданской войны такие магнаты, как Карнеги, Вандербилд и Рокфеллер, стали пионерами современной коммерции. Америка прежде не знала таких мощных, крупных и порой опасных конгломератов экономической власти. В 1902 году корпорация Стандарт Ойл стала врагом общества номер один, благодаря скандальной журналистке Иде Тарбел. Иде Тарбел была дочерью владельца нефтезавода в Пенсильвании, доктор Остин Керристорик, который обанкротился не без помощи Рокфеллера, Специально для журнала «Макклюр» Тарбл написала серию язвительных статей «История Стандарт-Ойл». А поскольку владельцем корпорации был Рокфеллер, его семья тоже попала под удар. Больше всего людей возмутили масштабы корпорации и то, с каким высокомерием она расправлялась со своими конкурентами. Карикатуры в газетах изображали Рокфеллера подлым промышленником, который манипулировал экономикой ради собственной выгоды. Лейбористы, анархисты и многие политики окрестили его чудовищем. Рокфеллера возненавидели настолько, что словесными нападками дело не ограничилось. На Рокфеллера покушались, активисты устраивали демонстрации. Питер Джонсонс, автор книги «Совесть Рокфеллера». Политики побеждали на выборах благодаря резкой критике в адрес мультимиллионера. И это было только начало. В 1904 году президент Теодор Рузвельт, ярый противник монополий, поклялся раздавить корпорацию. Федеральное правительство, проводившее антитрастовую политику, устроило против нефтяного гиганта показательный процесс. И пока адвокаты Рокфеллера воевали с президентом США, нервы мультимиллионера, который славился крепким здоровьем, сдали, и здоровье пошатнулось. У него открылась язва желудка и началась алопеция, которая привела к полной потере волос. В итоге Рокфеллер перестал появляться на публике. Он стал настоящим затворником. Он редко покидал дом, не выходил в свет, не давал интервью. Он жил в своем поместье Кайкит, в переводе с голландского «наблюдательный пункт», площади в 12 квадратных километров с видом на Гудзон. Он ушел на пенсию в возрасте 55 лет. Но почему, спросите вы? Быть может, он устал от бизнеса? Отнюдь. Он был полон сил и готовности продолжать развивать свою монополию. И тем не менее он просто ушел. Джон Рокфеллер перестал интересоваться повседневными проблемами корпорации, которая в то время называлась просто «Стандарт», отдал бразды правления своим преемникам, а сам занялся филантропией. Рокфеллер раньше занимался благотворительностью. Он подавал нищим с тех пор, как получил свое первое жалование. Он твердо верил в то, что 10% дохода должны быть потрачены на благотворительные и религиозные цели. А 10% дохода Рокфеллера – это баснословная сумма. Рокфеллер делал щедрые пожертвования системе образования. Он активно помогал университету Чикаго, который был основан в 1890 году на его же деньги. В Атланте Рокфеллер открыл колледж имени Спелмана для чернокожих американок, названный так в честь своего тестя-аболициониста. Однако такая щедрость не помогла ему оправдать себя в глазах общественности. Пресса объявила его филантропию попыткой купить популярность. Его все равно считали страшным скупердяем. А дальше хуже. Пока новое поколение Рокфеллеров пыталось отмыть свою фамилию от грязи, забастовка шахтеров обогрила запятнанные миллионы Рокфеллера кровью. К 19 годам Джон Рокфеллер-старший уже открыл собственное дело. В том же возрасте, в 1893 году, его сын Джон-младший поступил в колледж при университете Брауна в штате Рот-Айленд. Но разница между отцом и сыном этим не ограничивалась. Отец был самоуверенным, целеустремленным и порой безжалостным. А сын вырос неуверенным интровертом. Sort of... Мне кажется, все видели в нем ботаника, у которого богатый папа. Он был таким застенчивым, что когда познакомился с 20-летней Эбби Олдрич на вечеринке, он едва решился пригласить ее на танец. Эбби была очаровательной женщиной. Сама жизнерадостность. Она умела находить положительные стороны во всем. Бойкая, энергичная. Классический экстраверт. Они поженились в 1901 году и произвели на свет шестерых детей. Сначала родилась девочка, которую назвали Эбби, затем последовали пятеро сыновей – Джон Рокфеллер III, Нельсон, Лоуренс, Уинтроп и Дэвид. У Джона Рокфеллера-младшего было много свободного времени, чтобы сосредоточить свое внимание на семье. Он занимался семейным бизнесом с 1896 года, но на самом деле корпорация управляла руководство, тщательно отобранное отцом. Мой дед играл в корпорации символическую роль. Тогда он просто не знал, кто он и чего хочет добиться от жизни. В 1904 году, переживая депрессию, Джон Рокфеллер-младший взял годичный отпуск. Рокфеллер-младший не выдержал нервного напряжения на работе и отправился с женой в долгое путешествие по Европе. В 1910-м Рокфеллер-младший понял, что с него хватит, и в октябре того года объявил об отставке. Он сказал отцу, что не желает заниматься семейным делом. Он ушел из стандарт Oil как раз в тот момент, когда монополия гиганта пошатнулась. В 1911 году, после 10 лет апелляции споров, Верховный суд вынес постановление о необходимости расформирования корпорации «Стандарт» в течение полугода. Можно сказать, что почти все нефтяные компании, которые существуют в США на сегодняшний день, появились из обломков «Стандарт-Ойл». В результате распада «Стандарт-Ойл» у Рокфеллера осталась внушительная часть акций во всех компаниях. Его доля составила в пересчете на сегодняшний день свыше 10 миллиардов долларов. А всего два года спустя личный капитал Джона Рокфеллера-старшего превысил 900 миллионов долларов. Деля друг с другом не только удачи, но и поражения. Он стал богатейшим человеком в мире, а учитывая инфляцию, возможно, богатейшим человеком в истории. Он был богаче Билла Гейтса где-то в два раза. Это невообразимая сумма. В то время как состояние Рокфеллеров росло, их популярность неумолимо падала. В 1902 году семья приобрела контрольный пакет акций горнодобывающей компании «Колорадо Айронд Энд В совет директоров входил Рокфеллер-младший. Это было одним из немногих предприятий, в которых он номинально принимал участие. Он не ездил в Колорадо, приходил на собрание для галочки и совсем не интересовался происходящим. В 1913 году 9 тысяч шахтеров объявили массовую забастовку. Рокфеллер-младший поручил разбираться с бастующими своим подчиненным. Те справились с этим заданием из рук вон плохо. 20 апреля 1914 года руководство компании послало в палаточный городок, в котором проживали бастующие шахтеры с женами и детьми, агентов Пинкертона и бойцов Национальной гвардии. В результате стычки с властями погибло по меньшей мере 24 человека, включая двух женщин и 11 детей. Эта трагедия получила название «Резня Владлоу». Газеты изображали Рокфеллера отца в виде осьминога, который душит экономику. А у Рокфеллера сына оказались руки в крови. Трагедия Владлоу была самым черным эпизодом в истории семьи Рокфеллеров. Но для Рокфеллера-младшего она стала поворотной точкой. Он понял, что допустил ошибку, личную ошибку, которая изменила его в глазах общественности. И не только как Рокфеллера, но и как христианина. Он поехал в Колорадо, чтобы лично решить проблему. Он провел там больше месяца. Встречался с шахтерами, жил с ними, делил с ними хлеб. Доктор Ричард Гай Уилсон, историк. Пытаясь понять, что же привело к этой жуткой трагедии. Вмешательство Рокфеллера-младшего разрядило обстановку. И в знак признательности отец передал ему бразды правления своей финансовой империи. Годы спустя Рокфеллер-младший назовет трагедию Владлоу одним из ключевых событий, которое повлияло на его семью. Следуя примеру отца, сын занялся филантропией и стал активно вкладывать средства в образование общественной организации. Рокфеллер-младший основал городскую лигу, а также фонд национального колледжа для чернокожего населения. Рокфеллеры всегда были в авангарде борьбы за расовое равноправие. Рокфеллер-младший также поддерживал такие прогрессивные движения, как Лига наций. Эбби оказывала финансовую помощь Музею современного искусства города Нью-Йорка а ее муж потратил миллионы на реставрацию исторического района города Вильямсбурга. Он приобрел старую часть Вильямсбурга и потратил 5 миллионов долларов на восстановление заброшенных домов, включая этот, в котором однажды выступал сам Джордж Вашингтон. Он также скупал земли для американских национальных заповедников, включая Акадию, Смоки Маунтинс, Йосемити, Шинандо и Гран-Тетон. Рокфеллер-старший тоже сделал вклад в укрепление семейного имиджа. Журналист Айви Ли, пионер искусства пиара, предложил Рокфеллеру раздавать деньги незнакомцам, а иногда шутки ради коллегам-промышленникам. Однажды он даже помог президенту конкурирующей компании. Этот незатейливый жест почти в одночасье превратил жадного монстра, каким его привыкли видеть читатели газет, в эксцентричного старичка. А сейчас один из богатейших людей на Земле даст свои знаменитые чаевые. К концу 20-х годов умилое сочетание филантропии и грамотной рекламы изменило облик семьи в глазах общественности. Мы должны посвятить себя всецело и полностью сохранению мира на Земле. Раньше Рокфеллеров боялись и ненавидели. Теперь эта фамилия стала синонимом филантропии. Застенчивый, нерешительный сын восстановил имидж отца, превратив его из барона-разбойника в доброго филантропа. Но главное достижение сына было еще впереди. Весной 1928 года Джон Рокфеллер-младший смотрел на центр Манхэттена из окна своего девятиэтажного особняка, и картина вызывала у него недовольство. В 1884 году, когда Рокфеллеры приехали в Нью-Йорк, Пятая авеню была фишенебельным местом, но прошли годы, многие представители «Голубых кровей» покинули этот район, и он опустился. В эпоху сухого закона в районе Пятой Авеню располагались нелегальные клубы, в которых продавали алкоголь. Всю жизнь я был противником алкоголя. Ни мой отец, ни его отец не брали в рот ни капли спиртного. Я тоже. Вместе с отцом мы поддерживали Лигу борцов с алкоголем. Некоторые из этих клубов находились прямо на Пятой авеню, на территории, принадлежавшей Колумбийскому университету. Администрация университета, которая владела землей, хотела изменить ситуацию. Но денег не хватало, и тогда она обратилась за помощью к Джону Рокфеллеру-младшему. Тот взял у Колумбийского университета в аренду 65 тысяч квадратных метров за 3 миллиона долларов в год. Он планировал расчистить территорию и построить новое здание городской оперы. Но не успели высохнуть чернила на договоре, как произошла катастрофа. 29 декабря 1929 года случился обвал на бирже, и в Америке наступила Великая депрессия. Проект был заморожен до начала строительства. Пол Голдбергер – архитектурный критик. А Рокфеллер, который собирался финансировать его, оказался в неприятном положении. В очень неприятном, учитывая аренду, которую он платил Колумбийскому университету. Ему пришлось бы платить почти 5 миллионов долларов в год, получая с оставшихся арендаторов около 200 тысяч. Даже для Рокфеллеров это было ощутимой потерей. И тогда Рокфеллер-младший принимает смелое решение. К черту депрессию, надо строить. 1931 год. Проект Рокфеллер-центра, над которым трудятся шестеро архитекторов, почти готов. Ансамбль из нескольких зданий займет территорию в несколько кварталов. Он поставил на карту все. Этот поступок сравним с его решением поехать в Латлоу в 2014 году. Развитие огромного района в самом центре Манхэттена во время депрессии, когда ни у кого не было денег и все замерло. Это был фантастически смелый шаг. Можно сказать, что этот проект стал его личным вкладом в борьбу с безработицей. To... Ведь строительство Рокфеллер-центра оживило экономику страны. В дни депрессии, когда весь Нью-Йорк был парализован, и люди вообще не работали, мой дед дал возможность работать 75 тысячам человек и он платил им из собственного кармана. Но Это современные строительные компании вкладывают в проект небольшую сумму, а остальное берут в кредит. Рокфеллер не имел такой возможности. Общая стоимость проекта составляла 120 миллионов долларов. Джон Рокфеллер вложил в строительство где-то 80-90 миллионов долларов. Строительство началось 22 июля 1931 года. По плану комплекс включал в себя 14 зданий вокруг 70-этажного небоскреба. Более 560 тысяч квадратных метров под офисы и магазины. На фоне этого проекта даже многие современные города покажутся карликами. Это был крупнейший строительный проект со времен египетских пирамид. В случае неудачи Рокфеллера ожидало банкротства. Дивиденды падали, процентные ставки тоже снизились. По сути дела, он не мог полноправно владеть этой собственностью до тех времен, пока ситуация не изменилась бы в лучшую сторону. И когда строительство подходило к концу, Рокфеллер принял очередное смелое решение – Подобно отцу, который сделал ставку на развивающуюся нефтяную промышленность, сын понял, что будущее за средствами массовой информации. Для того, чтобы Рокфеллер-центр начал приносить стабильный доход, было необходимо заключить контракт с General Electric и RCA, американской радиокорпорацией, на логотипе которой изображена собачка, слушающая граммофон. В итоге RCA согласилась занять почти всю площадь в двух зданиях. В них разместилась ее международная штаб-квартира. Получив таких перспективных и долгосрочных квартирантов, Рокфеллер-центр превратился в американский дом радио. Одной из дочерних компаний американской радиокорпорации была NBC, которая с самого начала вела трансляции именно из Рокфеллер-центра. Она и по сей день расположена там. И утренняя программа новостей транслируется прямо оттуда. Итак, Рокфеллер поставил на карту все и не прогадал. К 1938 году Рокфеллер-центр уже приносил стабильный доход, и ландшафт Манхэттена изменился навсегда. В этих величественных зданиях есть какая-то неуловимая гармония. Мощная энергия и страсть. Энергия и страсть – подходящее сочетание для семьи, которая прославилась благодаря нефти и филантропии. Пройдет несколько десятилетий, и в центре внимания окажется другой энергичный и страстный Рокфеллер. Джон Рокфеллер-старший дожил до тех дней, когда над городом, в самом центре Манхэттена, вознесся 70-этажный небоскреб, детище его сына рокфеллер отец скончался в 1937 году когда высотному зданию исполнилось 6 лет мне очень жаль что он умер всего за три недели до моего рождения я испытываю к нему безграничное уважение он был противоречивой фигурой но мне кажется он изменил мир во многих отношениях и я твердо намерен, принимать участие в улучшении мира. Итак, Рокфеллер-старший ушел из жизни. Но его дух остался в Нельсоне, втором сыне Рокфеллера-младшего. Нельсон не страдал застенчивостью и неуверенностью в себе. Напротив, он унаследовал жизнелюбие и общительность матери. То он унаследовал от Эбби ее любовь к жизни, ее страсть к неизведанному, умение общаться с людьми. У нее было невероятное количество знакомых. Они были классическими экстравертами, которые черпали силы из окружающих. От своего дедушки Нельсон унаследовал безжалостную амбициозность. Нельсон чувствовал свое превосходство перед братьями и наверняка был задирой. Нельсон первым из братьев женился, первым обзавелся детьми. И именно его, а не его старшего брата Джона, выбрали президентом корпорации Рокфеллер-центр в 1938 году. Во время Второй мировой войны, пока младшие братья Уинтроп и Дэвид служили в армии, Нельсон совершал перелеты между Вашингтоном и Южной Америкой в качестве заместителя госсекретаря. После войны Нельсон убедил отца подарить участок земли для строительства штаб-квартиры ООН. Первую половину 50-х он служил в администрации Трумана, а затем Эзенхауэра. Однако энергичного Рокфеллера душила бюрократическая волокита вашингтонских чиновников. Эти разочарования убедили его в одном – реальная власть дана только тем, кого избирает сам народ. В 1956 году Нельсон уволился из администрации Зенхауэра и устремил свой взор в Нью-Йорк. В частности, на особняк губернатора. Предварительный опрос показал, что его соперник Аверел Гарриман наберет в два раза больше голосов. Ему посоветовали не торопиться, но Нельсон Рокфеллер доверял только своему чутью, и в 1958 году он сказал себе «К черту опросы и доводы окружающих! Я хочу стать губернатором штата!» А Нельсон привык добиваться своего. И в 1958-м, после серьезной борьбы с действующим губернатором, он одержал победу. Нельсон Рокфеллер был человеком открытым, любил общаться с людьми, и поэтому он победил Аверола Гарримана. Я не говорю, что Гарриман был плохим политиком, нет. Просто он не так хорошо умел находить общий язык с народом, в отличие от Нельсона. В итоге он затмил консервативного, чопорного Аверола Гарримана своей яркой индивидуальностью. Будучи либеральным республиканцем, он начал активно вкладывать деньги в экономику штата, воздвигая новостройки и прокладывая шоссе. Но его желание помочь не ограничивалось штатом Нью-Йорк. Не секрет, что он видел в обустройстве штата возможность попасть в Белый дом. К 1962 году Нельсон Рокфеллер мог запросто предложить свою кандидатуру на пост президента от партии Республиканцев. Опросы показывали, что его поддерживало подавляющее большинство. Но тут, на взлете политической карьеры, Нельсон Рокфеллер допустил первую ошибку. Он бросил супругу и женился на любовнице Маргарите Мерфи, которая была бывшей женой друга семьи. Well, Я очень счастлива, но, как видите, немножко растерялась. Он выбрал самое неподходящее время для развода и женитьбы. Доктор Джозеф Маккартин, историк. Ведь в то время он проводил предвыборную кампанию на пост президента. В итоге вспыхнул скандал, который помешал Нельсону выиграть решительную схватку с его оппонентом Барри Голдуоттером. Это поражение стоило Рокфеллеру возможности баллотироваться в президенты, а развод сделал его изгоем в партии. Политические союзники, включая Праскота Буша, отца Джорджа Буша-старшего, обвинили своего друга Нельсона в аморальном поведении. А в 1964 году на партийном съезде республиканцев Рокфеллер выступил с гневным протестом. Он высказался с резкой критикой в адрес реакционных методов Голдотера. Я считаю, что подобные подрывные действия и закулисные конфликты угрожают единству партии. Он хотел уйти громко, хлопнув дверью. И напомнить американскому народу о вопросе гражданских прав, который так и не был решен окончательно. Но он хотел напомнить партии, членами которой были Авраам Линкольн, Теодор Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр и, да, Нельсон Рокфеллер, что нельзя отворачиваться от чернокожего населения. И многие считали, что это был звездный час его карьеры. Многие, кроме членов партии. Только глухие и те республиканцы, которым чужд либерализм, останутся равнодушными к моим словам. Нельсон Рокфеллер выступил перед собравшимися и высказался в защиту акта о гражданских правах, несмотря на то, что весь зал гудел от возмущения. Я прошу порядка и тишины в зале. Республиканцы выбили землю у него из-под ног. Безусловно, в тот вечер партия республиканцев изменилась. Это один из тех редких моментов, когда на твоих глазах перевернулась страница истории. Тем не менее, Рокфеллер воспрянул духом и победил на повторных выборах на пост губернатора штата Нью-Йорк. Его первая попытка стать президентом США не увенчалась успехом из-за развода, вторая – из-за громкого политического скандала. Джон Рокфеллер-младший скончался в 1960 году. Но он дожил до того момента, когда следующее поколение Рокфеллеров принялось обустраивать Нью-Йорк. В 1959 году началось строительство Линкольн-центра. Этот крупнейший в мире культурный центр был детищем старшего сына Рокфеллера-младшего, Джона Рокфеллера-третьего. И пока Джон занимался обустройством верхней части города, его младший брат Дэвид притворял в жизнь масштабный проект по обновлению Нижней. В конце 50-х многие считали, что нижняя часть Манхэттена пришла в упадок. И тогда... Дэвид Рокфеллер предложил разместить там Всемирный торговый центр. Идея постройки центра действительно принадлежала Дэвиду, но притворить ее в жизнь помог губернатор Нельсон Рокфеллер. Мы хотим привлечь в этот торговый центр деловых людей со всего мира. Постройка Всемирного торгового центра стала возможной отчасти благодаря тому, что брат Дэвида Нельсон, который тогда был губернатором штата Нью-Йорк, арендовал 40 этажей в одной из башен для фирм штата. Постройка башен-близнецов, которые пресса в шутку окрестила Дэвидом и Нельсоном, началась в 1966 году. И пока шло строительство, Нельсон пытался восстановить свою репутацию в партии республиканцев. Рокфеллер выбрал более консервативную линию. К примеру, он выступал за ужесточение контроля за оборотом наркотиков. И вновь Нельсон настроился на победу в Вашингтоне. И за два года до выборов всем казалось, что победа ему обеспечена. Но тут случился Уоттергейтский скандал. Ричард Никсон подал в отставку. И его сменил Джеральд Форд. В итоге Нельсон в конце 1974-го достался лишь пост вице-президента. Я знал человека, который пытался его отговорить. Все понимали, что Нельсон будет недоволен постом вице-президента. Его долго убеждали, но Рокфеллер отметал все аргументы. А в конце концов просто сказал, «Вы не понимаете, это мой последний шанс». Его последний шанс продлился меньше года. Его репутация среди консервативных республиканцев оказалась не такой прочной. Форд ясно дал понять Рокфеллеру за одним из обедов, что тому лучше добровольно отказаться от предвыборной гонки 1976 -го года. Рокфеллера эти слова задели. Форд предложил должность вице-президента Бобу Доулу. Мечты Нельса на президентском кресле разбились. Его уход из жизни тоже сопровождался скандалом. В 1979 году у 70-летнего Рокфеллера случился сердечный приступ. Во время занятия сексом с 27-летней девушкой. По дороге в госпиталь он умер. Она не сразу вызвала врача. Сначала позвонила подруге. Та приехала, затем они решали, что делать. В общем, скорая приехала только через час. Смерть Рокфеллера окружена слухами и покрыта тайной. Тем не менее, по прошествии трех десятилетий, с тех пор, как пост президента ускользнул из рук семьи Рокфеллеров, эта фамилия по-прежнему имеет вес в политических кругах. У Уинтроп младший брат Нельсона был губернатором Арканзаса. А племянник Нельсона Джон Рокфеллер IV, который дважды избирался на пост губернатора Западной Вирджинии, внес свою лепту в достижение семьи. Он стал сенатором. Хотя его предки были бы в шоке, ведь он один из ведущих демократов в Сенате. Я с легкостью стал демократом. Помню, когда я увидел первые дебаты Кеннеди и Никсона, я сразу же проголосовал за Кеннеди. И с тех пор не менял своих позиций, равняясь на дядю, который мечтал стать президентом. Взгляды семьи тоже не изменились. Люди думают, если ты Рокфеллер, то у тебя денег куры не клюют. Но во многих случаях это совсем не так. Век спустя, после того, как Рокфеллер старший стал самым богатым человеком в мире, его внук Дэвид Рокфеллер, который недавно разменял девятый десяток, является единственным Рокфеллером, который числится в списке 400 самых богатых американцев журнала Forbes. Я пятое поколение, и нас воспитывали как обычных детей. Да, иногда нас привозили в это поместье, и мы играли там. Но потом возвращались домой делать уроки. Сегодня капитал рокфеллеров измеряется не долларами и центами, а историческими фактами, традициями и культурным наследием. Мой прадед, дед, отец, они изменили мир. И я счастлив, что у меня такие предки. Быть рокфеллером ⁇ это жить с мыслью, что ты можешь и обязан творить добро и стараться сделать жизнь людей лучше. Есть кланы Кеннеди, Адамсов, Бушей. Что касается Рокфеллеров, пожалуй, нет другой семьи, которая повлияла бы на развитие человечества в таких масштабах. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург 5 канал.